Барри Алибасов и Лидия Федорова-Шукшина продолжают эпатировать публику. На сей раз шоумен заговорил о желании воспользоваться услугами суррогатной мамы и родить ребенка. В сеть попала информация о том, что якобы 82-летняя актриса, имеющая трех дочерей, мечтает о сыне. Узнав об этом, домработница Алибасова 30-летняя Виктория Полторацкая выразила желание выносить наследника престарелой паре. Девушка настолько успела сблизиться с продюсером группы Нана, что готова не только стать суррогатной мамой для ребенка звездной пары, но и сама не прочь завести от артиста малыша. И без всяких суррогатных вариантов. Он еще многое может и у него все получится, говорит Вика. Что касается 82-летней Лидии Федосеевой-Шукшиной, то все эти разговоры о суррогатном материнстве она считает продолжением затянувшегося шоу, которое устроила Лебасов. Адвокат Лидии Константиновны Юлия Вербицкая говорит, что актриса хоть сейчас готова развестись с Барри, но пока их брак не расторгнут и они продолжают оставаться мужем и женой. А что касается рождения наследника с помощью суррогатной мамы, то это бред. «Но бред, нужно отметить, веселый», — говорит Вербицкая.